Коротко вспомним события. 1 июля 2020 года в городе Гулькевичи точно так же, как по всей стране проходило так называемое голосование по поправкам в Конституцию, где якобы люди избирали на пожизненно царем Путина. Да, это основное изменение. Что? Ну мне Перепорчур. ничего. Так в Ютубе посмеются. <смех> поверьте, над вами обхохочется. Продолжение истории о голосовании по поправкам в Конституцию. Царь нам всем рассказывает, что там 86-то, люди-то все за. Ну и вот, чтобы Владимиру Владимировичу Путину доказать, что это ложь, что лживые, э, вот эти все события. Более того, что эта ложь является государственной политикой. Именно для этого занимаюсь я. Земцов Сергей, депутат Совета города Гулькевичи по вопросам законности правопорядка нравственности. Людей. Я спрашиваю, вы запрещаете Нет, мне? Нет, я вам не запрещаю. Давай, у меня есть еще 4 Участок минуты. Вы напали, не дали мне посчитать. Что? Что? Завтра... Кто на, на камеру будет считать таймство голоса? Я, мне не надо на камеру, я без камеры посчитаю. Вы просто нападаете, не дали мне посчитать сколько людей. Никто на завтра все посчитает. Если не даете, значит, что-то у вас там не в порядке. Поэтому не даете не посчитать. Угу. вы уже списки пролиснулись, Владимир Сергеевич. Не успел все посчитать, отобрали. Нет, это все здорово. А вон, смотрите, в уголку-то видеокамера висит. Батюшки свет. А видеокамера-то откуда взялась? А не трожьте ему. Вы выписываете и не шипитесь от данного права. Я там, там делала записи. Я делала там записи. Пусть он, он отдаст. Делает? А пусть отпустит. Бля, пусть он отпустит. Вы вы вы вам, вы вам психиатру вы надо. вам психиатру надо. Давайте, не, подождите. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на чистый листочек. Давайте посмотрим на чистый листочек. А зачем вы его взяли? Вы что, ненормальное? Это мой листочек. Вы что, ненормальная, что ли? Вот посмотрите. Постоянно вы все берете. Я, я вообще-то думала, что более высокого мнения членов вашей партии было. Я да. вообще-то думал, Давайте что вы все культурно видите. Как еще детей учите? Это ужас. 2, 3, да вот приходится с, с разными генетическими наследственностями учить. Так, Воружу. Вы хватаете все без разрешения. Давайте успокоимся. Я еще один листочек возьму. Чего вам проблемы с листочком у нас не выделяют, Думай, что ли? Не <связываться> Давайте. <связываем> можно. Чего? <попроситься? связываем> не мешайте, пускай женщина. Я не мешаю. Я не мешаю, я сижу. Им <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> неудобно можно. Конечно, конечно. Неудобно трусы через голову одевать. Вот началось. Вся все. культура. Хочет ну, акции. Это... <мес> <картип». cuels> это ужасно просто. Да, да, да позор, все. Позор, как вы себя ведете, вот, если честно. Я бы очень даже... Я вам не мешаю, вот, сидите. Мы вот, вот, вот, не сидите <хех> снимаем, когда мы возмущаемся. Мы его просим культурно вести. Он сидит, ухмыляется, ухмуляется, а потом опять вот это предложит то трусы через волосы, а то еще что-нибудь, то звездами и На камеру, да вот снимаем. <-довережный>. Снимаем И так вот продолжается. <były> Каждый божество. Нет, для чего снимаете? Не знаю. Но вы мне что-то предъявляете, я вас снимаю. Вот, кстати, разрешение да. от председателя. Это маниат. Он не получал снимать видео. Просто. Видео можно снимать только в том месте, где разрешает председатель. У нас есть это выяснилось, где он может да, а, но... Во-первых, он даже не в том месте сидит, это раз. А во-вторых, у него даже нет направления, чтобы мне предъявить, чтобы я его зарегистрировала, что он был, может снимать. Он у нас такая вот птица вольная. Где хочу, там лечу. Правильно? Он не подчиняется абсолютно. Вот и вам. все, вот мы боремся с ним, бесполезно. Я... Смотри, не желаю. Что случилось? меня ничего, я сижу спокойно. <съя> Списки да избирателей, потому, он ведет в Нельзя! Понимаете, как делать? у кого дома голосовали. Он включил камеру и снимает, что запрещено. Вообще, личные дак. В надо мы будем это прекратить. Людей. Он с нами пререкается. И так да, это каждый, да, раз, каждый да. раз, каждый раз это происходит. Он затерроризировал И вообще. Он на уже надоел, жизни. понимаете? Либо пусть работает, либо уходите домой. Вы не надзирающий орган за нами, вы понимаете, вы такой же а рабочий в, в комиссии. Вот пусть объяснит, зачем он это делает. Нет, снимать он может. Вообще, а что с меня человек Вы говорит. можете предъявить ему. Ага. Если он выложит в YouTube он выкладывает постоянно. Если вы предупредите об этом на так камеру, потому вы... что. Да мы уже триста раз ему сказали, <с 6> что <но с 6> не надо <с 6>. нас снимать. Да нас Молодец. Вы такой же член, как и мы. Все вы сказали. Мы ведь нарушаем. Да. Нарушаем. Знаем, что надо раз... направление на... Заявление на меня напишите, что я снимаю. Владимир Сергеевич, мы напишем в свое время. Давай, давай. Да я вам ничего не дам. Кто напишем, то не дам. Значит, напишем сейчас акт. Пишите. Напишу. Пишите. Напишу. Ну, все. Напишу. Так, тихо, я уже ошибаюсь. Нормально. Ну, Разберемся. не отключат камеру. Нет, он не отключат камеру, потому это что есть полиция. Это... Вот сейчас мы заполняем, видите, книги открыты. Мы открытые. Мы в принципе, книгу, пока не снимают. Пока и... не снимают. Хорошо. Все, успокоились. Ты все, посмотри. Давайте успокоимся. Все. Здесь. Успокоились. успокоились. Давайте нервничать, спокойно разберемся в этой ситуации. Кто нервничает? Никто не нервничает. Вы на с основании? Для себя? Нет, это не для личного, это для Нападки на себя, нападки на себя. Снимает. Потому что нападают. Я а пришел, думаете, никого, нападают? никого не трогаю. Ну начали кричать и не все на меня. Ну кричать это начали ну, нападать. На Я не имею в виду морально. Вон, вон они все на меня. Я сижу, не, не надо меня обвинять вообще, в том, чего не было. Слово не ему сказал. Пришел, сел, они сразу кричат. Вы, вы давай, потому что, давай, что это каждый пищи. день продолжается этот террор, Распишись. террор. Распишись. Я распишусь, не переживайте. Этот террор каждый день. Вы мне не указывали, почему. Хотел посчитать, сколько человек. Вы мне так и не сказали, сколько человек проголосовало. За сегодняшний день интересуюсь. интересует. Завтра да. вы знаете по сводке, я все расскажу с утра. Абсолютно. Да я все и завтра. так знаю, что Я что не обязана вам докладывать, вы понимаете? Завтра с утра. Да я, я и не так обязана знаю. не докладывать, не отчискивать. Да все не надо мне нет. докладывать, я сам могу взять и посчитать, у меня руки есть. Вы же члены комиссии Посчитаю, голосом. Против вас, всех, всей толпы, как можно. Одна списки отбирает, другая кричит. Да что? Как курятник, да. Да, вообще. Да, угу. На столе там должен быть. Клейджи. Ну, они пошли за кубик. Клейджи. Вы как куры раскричали здесь. Так, так, да, конечно, так, да. Вот я бы, конечно, могла вас тоже привести. С в это же сравнение ждала, по параллели, когда вы зашли. Ну, я не буду. Раскудахтались. Как постоянно. А вы, вы, вы представляете? Не, ну а почему? почему? Я это уже слышала. Прекратить. Никто не дает. Разрешение на фото видеосъемку вам. А Сейчас. мне нужны еще разрешения специально. Вы должны, да. У да. вас брать разрешение? Да. Ух ты! Да. Вы законом... я председатель. Да. да. да. Вы законом наделены давать разрешение. А вы законом наделены снимать всех да. членов Да. да. да кто же вам такой закон дал? Это вы сами себе повесили это? Мне закон не, не надо А есть? вам закон да. не нужен? Законом не запрещено снимать. Да вы что? Да. Общественное место. А это, это не Где в общественном месте, если я вам не даю? на то своего согласия. Да мы уже 150 лет сказали, что он не снимал, а существует... потому что мы не хотим, чтобы он снимал, он не слушается. Он не слышит. Да, на случай и YouTube, закону, вообще, вы закону, в Ютуб вообще любые сети он... никуда выкладывать нельзя, нельзя. По закону. Я Послушайте, не хочу По закону он имеет право на мое Не найти хочу, вообще, что вместе, чтобы меня где-либо выкладывали. Да, да. но снимаю, если если получается я либо вы Один. запрещаете нормальный его, человек и он выкладывает в интернет. то вы можете на него поводрить? Не представляю. Не обращайте на него вообще внимания никакого. Это Притча вообще... Это бесполезно. Человек как, какими-то, не знаю, магическими силами наделил себя великой властью, контролера э, Робин Гуда и так далее и тому подобное. Успокойтесь. Да.